Всем добрый день. Давайте проверим, меня, слышно ли меня, видно ли презентацию. Если все нормально, то через несколько минут уже начнем наш вебинар. Отлично, слышно? Ну тогда давайте я сейчас отключусь и через несколько минут уже начнем. Всем еще добрый день еще раз. Давайте начинать. Время уже подошло. Сегодня у нас время дневное. Ну я надеюсь, что кто захотел, тот к нам сегодня присоединился и я думаю что сегодня будет интересно поговорим сегодня об очень интересных стратегиях поговорим о торговле а с моей точки зрения самых интересных направлениях это торговля от уровней и рассмотрим рассмотрим индикатор фрактал который также является одним из моих любимых индикаторов я надеюсь что вам тоже он понравится что вы тоже будете его использовать ну, давайте э, тогда приступать. Ну, я думаю, все меня знают уже. Зовут меня Максим Пистолетов. Я так понимаю, что вижу уже знакомые лица, одни и те же, приходят на наш вебинар. Очень приятно. Буду стараться, чтобы все темы были интересные. И вот сегодня будем рассматривать уровни. Что такое уровни, как от них торговать давайте потихонечку начинать значит вещание как обычно у нас идет через э, Hangout, через youtube канал поэтому идет задержка я вам рассказываю вы слышите меня секунд через 15-20 поэтому если вдруг что-то изображение пропадет или что-то происходит вы пишите в чат потому что чат у меня перед глазами я буду его на него постоянно поглядывать если какие-то вопросы у вас по ходу дела возникают вы также не стесняйтесь, сразу задавайте. Чем больше у вас будет вопросов, тем больше и более интересный получится у нас вебинар. Ну, вы сюда пришли не зря, чтобы задать, наверное, какие-то вопросы. Потому что все остальное можно было посмотреть и в записи. Но в записи, опять же, вот и вот все, которые видеокурсы, там нет, конечно, обратной связи. Тут, когда я читаю, я сразу вижу, вот, какие вопросы вы задаете. Давайте сразу вас спрошу, если ли среди нас люди, которые ну, вообще не знакомы с биржевой торговлей, которые пришли просто послушать, но у кого еще нет э, реальных счетов. Ну и опять напишите, всегда всех спрашиваю, кто уже торгует, кто торгует на демо-версии. Вот если среди нас такие, кто вообще не торгует, и кто торгует на демо-версии. Давайте сразу вам напомню, что вот на главной странице сайта. У нас запись на вебинары. Сейчас вот вебинар закончится и сегодня-завтра там будет новая, э, новая презентация, ну, к новому вебинару. То есть всегда здесь по ссылке по, на баннер кликаете и заходите на очередной вебинар, записывайтесь, приходите. Буду рад, если вы будете постоянными моими слушателями. Так, скидки, скидки, скидки. Сразу уже про скидки спрашивают. Ладно, скидки, давайте все скидки в конце. Смотрите, все, кто какие-то скидки по каким-то частным вопросам. Ну, вот кто-то, да, у нас уже постоянный клиент, кто-то что-то берет. Вы пишите все это на электронную почту. Все ваши письма обязательно просматриваются, ничего не потеряется. На все ответим и уже в частном порядке тогда обсудим конкретный вопрос или там что-то интересует вас, все-все, пишите на почту, на все будем отвечать. Сразу скажу, вот все, что, ну не все, а частично, что я буду рассказывать, у нас есть вот бесплатный курс, бесплатный курс, по, называется он «Торговля от уровней. Секреты торгующих трейдеров». Вот я всем рекомендую, кто этот курс не смотрел, на досуге посмотреть, потому что там, ну, конечно, там не все, что мы, я знаю там о уровнях, ну, там достаточно много интересной, полезной информации. И действительно, просмотрев этот курс, можно для себя уже построить какую-то свою стратегию торговли от уровней. Он состоит из трех уроков. Я сейчас вам прям ссылку на плейлист в чат отправлю. Вот эта ссылка на курс по вот секрету торгующих трейдеров. Ну, у нас первый вопрос, который стоит на повестке. Хотели мы, хотел я обсудить, вот часто возникают вопросы у многих, кто приходит на рынок, работает ли технический анализ сегодня. Вопрос я тоже это себе задавал в свое время. Вообще нужно понимать, вот, что такое технический анализ. Вот есть два основных направления анализа рынка, с моей точки зрения. Это есть технический анализ, есть фундаментальный анализ и подход к этому в одном и в другом случае абсолютно противоположный если фундаментальный анализ он в общем-то может вообще не обращать внимания на цены для того чтобы их использовать можно вообще котировки не смотреть а нужно оценивать компании по их фундаментальным показателям то есть готовы ли эти компании вырасти в цене или у них все плохо и они упадут в цене и опять же вот фундаментальный анализ, хороший оцен хорошая компания не обязательно сейчас в тренде и растет. То есть вот фундаментально это показатель того, что компания в перспективе с большой долей вероятности должна вырасти. Опять же, если ничего не случится, если в компании что-то не произойдет. А вот технический анализ, ему абсолютно без разницы, что происходит в компании, хорошая она, плохая она. Основное предположение технического анализа – что основное предположение, что все выражено уже в ценах. То есть неважно, как себя ведет компания, кто там у нее руководит, а самое основное предположение, что мы видим цены, и эти цены все отражают. Поэтому если цены идут вверх, нужно, ну, грубо говоря, покупать. Если цены идут вниз, нужно продавать. Также нужно анализировать именно график цены. Ну сюда, же, естественно, входит, я имею в виду и, график объема и какие-то индикаторы, все это надо анализировать. И цены должны нам дать всю информацию о том, как долго будет компания расти, когда у нее возможен разворот, то есть все-все-все. Вот это совершенно другой подход к рынку. Вот технический анализ, конечно, 10, 15, 20 лет назад работал отлично. Работал лучше. Почему? Ну, потому что его соответственно, использовали очень мало людей. Сегодня, наверное, нет трейдеров, которые там занимаются внутридневной, к примеру, торговлей и не используют технический анализ. Ну и к чему это приводит? Приводит к тому, что технический анализ не работает? Вот на этот вопрос я дам однозначный ответ, что нет, технический анализ работает. Вот вопрос в другом, что он стал просто работать совершенно по-другому. Технический анализ – основан на ценах, вот по своему предположению, а цены – это отражение абсолютно не показателей, хорошая или плохая компания, а это отражение индикатора вашего настроения. Вот если рынок заряжен на позитив, то ему абсолютно наплевать, что все плохо. Например, у всех компаний она будет расти. Вот как у нас в последнее время происходит такая некая эйфория, не только у нас, но и на западном рынке, особенно там, то есть Выходят какие-то плохие отчетности, буквально через час все это забывается и все растет. Там у нас, возможно, завтра начнется война, там скорее, а рынку все равно, он растет. То есть вот, какой-то такой вот. Сейчас э, эйфория охватила рынки. И вот с точки зрения фундаментальных показателей, там рынок, ну, есть достаточно перегретые моменты. Но тем не менее. Просто у вас должна меняться, должен меняться подход к техническому анализу. Вот у меня есть курс тоже по техническому анализу, который я записывал. Вы можете сейчас, я могу показать на сайте. Вот здесь в разделе «Курсы» – «Технический анализ». Вот там как раз этот момент я тоже старался в курсе указывать и к этому обращаться, потому что ну, это действительно важный момент, что технический анализ нужно использовать немножко в другом направлении. По сути, это ваши эмоции. А эмоции, они как двигали рынком 20-50 лет назад, так они продолжают им двигать в той или иной мере. То есть, вот, если вы торгуете ну, торгуете там внутри дня, там, в течение дня, в двух дней закрываете сделку, в любом случае вы должны опираться на технический анализ, и вами будет двигать эмоции, и эмоции могут влиять на ваш результат. И результат того, сможете вы заработать или нет. Если вы хотите инвестировать и там на 3-5 лет, вот тогда возможно, что технический анализ вам не нужен. Он вам не пригодится, и вы денег вот в таком масштабе, если вы хотите на 5 лет заложить свой профит, через 5 лет закрыть позицию, вот это уже тогда технический анализ не подойдет, вам нужно использовать фундаментальные показатели, Компании, тогда это будет более закономерно. А здесь, конечно, он работает. Но другой э, другой момент, что вы должны понимать, что не только вы, но и все видят то, что э, другие тоже могут нанести такие же индикаторы. И вопрос в том научиться э, использовать эту информацию э, для того, чтобы извлечь из этого какой-то профит. А, собственно, мы для этого э, на рынок и приходим, чтобы... Ну на нем заработать ну давайте э, начнем продолжим дальше чем вот отличается уровень вообще от тренда Вот сегодня у нас тема торговля от уровней чем она отличается от тренда ну давайте какой-нибудь откроем график ну любой любой график откроем Вот сбербанк да ну тут даже минутный абсолютно не принципиально сейчас как мы проведем Линии мы проводим при помощи так, все неудачно. Сейчас мы его подкорректируем, чтобы красивая линия была. Так, вот так вот синенький сделаем. Уровень мы проводим при помощи горизонтальных линий. Как проводить? Ну, сейчас по мере разговора мы будем обсуждать это. Так, еще одну линию пройдем. Вот пройдем. Вот в у нас есть два уровня. Вот как-то мы их поставили. Что такое тренд? А тренд это мы берем и проводим наклонную линию. Опять у меня получился тонкий. Не видно будет. Я думаю, сейчас постараюсь вам побольше сделать. Давайте его красный будем тренд делать. Вот. А тренд мы, тренд мы будем проводить наклонным. У нас тут параболик сейчас нанесен. Давайте параболик удалим. Сегодня про параболик мы не будем разговаривать. Окей. Okay. Вот, и вот первое, что вот я могу заметить, чем вот это отличие. Давайте посмотрим, в чем отличие, а дальше я это все продемонстрирую. Ну, во-первых, нанести всегда легче, с моей точки зрения, уровень, чем трек. Почему, сейчас тоже поясню. Дальше. Когда я наношу уровень, у четко понятны границы зоны поддержки и сопротивления. И есть возможность определить его при помощи индикатора. Какого? Ну, забегая вперед, могу сказать, это индикатор фрактал. Про него мы будем говорить. Вот это вот такие основные моменты, которые для меня, ну, на основе которых я делаю любой вывод в пользу именно уровня, чем тренда. То есть я больше люблю использовать уровни, чем тренды. Давайте вот опять же берем, вот мы нанесли уровни и смотрим. Беру какой-то вот период, вижу вот, вот что я вижу на графике. И Я вижу, что минимальное значение цены за этот период было такое, а максимальное, ну вот если брать этот период такой, если мы сейчас немножко сдвинем, чтобы вот эти крайние точки ушли за рынок, ну вот то вот так вот. Все, я определил уровни поддержки, значит, соответственно, нижний уровень – это поддержки, верхний – сопротивление. Не все, они определены однозначно. Давайте теперь проводить тренд. Как проводится у нас тренд? Вот я беру первую точку. Не хочет у меня тренд двигаться. Потом появилась вторая точка. Я вот его провел по двум точкам. Вот. Первая точка, здесь вторая точка. Прошло какое-то время, появилась третья точка. Что мне делать со, с трендом? Сюда подвинуть или не двигать? Появилось следующее, что мне дальше? Вот сюда подвинуть или оставить. Ну и вы понимаете, что линия тренда начинает, а вот это появилась линия, вот сюда мне его подвинуть. Тренд начинает гулять. Тренд начинает гулять, и у всех он гуляет по-разному. У одного такой тренд, другой нанесет другой тренд. Давайте еще один тренд. Так, опа. Рисоваться не хочет. Давайте не так, давайте его попробуем скопировать. Копироваться. Хорошо, давайте сейчас вот зеленым я нарисую еще один тренд. Ну, начали мы его все рисовать из одной точки. А дальше вот один нарисовал так, а второй его оставил. И, соответственно, мы здесь видим, что вот в этой точке зеленый тренд уже пробивается. А вот если его не перерисовывать, то в следующем уже пробитие фактически это уже пробой тренда. А тот, кто постоянно подводит последующие, каждой последующей точке, соответственно, у него красный тренд передвинулся, и у него нету пробития уровня. Поэтому если кто-то… То есть смотрите, тот, вот тут уже разночтение. Если уровень вот мы определили, и нам понятно, как они находятся, то здесь получается некий диапазон. И вот уже с диапазоном работать всегда сложнее соответственно всегда сложнее и построить какой-то вот индикатор поэтому и роботы основанные на пробое трендов достаточно ну, более сложные в написании вот сейчас мы готовим роботов которые будут работать по формациям которые будут возника возникать около уровней поддержки сопротивления ну я может про них там немножко расскажу но тем не менее вот такая огромная разница и поэтому Уровень, с моей точки зрения, предпочтительный. А теперь вот еще к вопросу возвращаясь, почему тех, технический анализ работает? Ну, смотрите. Вот есть какой-то уровень вот, поддержки. Давайте вот его проведем вот здесь. Первый раз мы его когда коснулись. Но э, ну, опять же, провести можно, задать все правила. Я могу, например, одну точку, вот, которая тень. Тень я могу не учитывать. Я могу там провести не по тени. А по телам, например. Вот если я проведу по телам, то уровень у меня вот сюда сдвинется. Могу покрупнее. Давайте покрупнее сделаю, чтобы было лучше видно. Так, вот так мы сдвигаем. Вот. Ну все, у нас и тренды здесь, и уровни видны. Нормально. Провел я по телам. Вот две точки у нас попало. Что такое это уровень? И что такое точка разворота? Точка разворота это та точка, где люди должны принять какие-то определенные решения. Вот мы падали, падали, падали, падали. Почему мы развернулись? Вот часто очень отвечает, что потому что спрос превысил предложение. Абсолютная ерунда. Ничего не, никого не превысило. Потому что сколько здесь покупателей в любой точке, столько и продавцов. Но вопрос в том, что желание купить и настрой на такой что люди готовы идти вслед за ценой и готовы ее разворачивать то есть это психологический разворот абсолютно не перевес покупателей продавцов всегда столько покупателей столько продавцов потому что кто-то фьючерсный контракт покупает мы сейчас вот будем ну хотя у нас выведен акции сбербанка ну будем сейчас говорить про скажем фьючерсы ну поскольку это ближе если кто-то торгует там внутри дня а технический анализ это больше подходит для более коротких таймфреймов. Чем короче таймфрейм, тем он лучше работает. Возьмете там месячные графики, уже технический анализ там достаточно проблематичный его используете. Поэтому вот это именно эмоции. Давайте вот еще выведем такой индикатор, важный индикатор, как объем. Добавим индикатор объема. Так. Сейчас сделаем так, чтобы его тоже было видно. И обратите внимание, в точке разворота происходит некий всплеск объема. А почему? Потому что всегда вот в точках разворота объем возрастает, потому что люди не знают, что здесь вот делать. Именно потому и разворот, что появилось желание что-то изменить там в своей позиции. В следующей точке, обратите внимание, еще больше всплеск объема. А почему? Потому что многие не успели здесь купить. И они вот все это время, пока рынок ушел от этой уровня поддержки и к ней возвращался, они сидели и надеялись, что вот сейчас сейчас, сейчас, сейчас вернется, и я вскочу в поезд, чтобы мне успеть опять открыть там длинную позицию. А кто-то вот этот обратный откат воспринимает как возможность пробоя. Кто-то выставил стопы за этим линией. Вот за лоу предыдущего свечи кто-то выставил стопы. Опять же опираясь на технический анализ в большинстве случаев. И поэтому всплеск на следующей свече увеличивается. То есть смотрите, поскольку вот эти именно точки разворота, мы, по которым мы проводим уровни поддержки, уровни сопротивления, охватывают. Больше участников рынка, то есть больше народу поучаствовали. Потому что вот мы, если возьмем дальше, вот прошли, оттолкнулись от, от уровней, и дальше в какой-то момент мы находились вот внутри вот этого диапазона, который с синими линиями, уровень поддержки, и уровень верхнее сопротивление ограничили. Здесь, смотрите, были свечи, когда вообще там никакого не было объема. Давайте и объем тоже сделаю побольше. Так, объем. Так, потолще, чтобы его было видно, вот, чтобы вам лучше было видно. Вообще там были свечки, которые, на которых никого не было, там одна-две девочки. То есть там людям ничего не интересного Вот. И вот, поэтому и работать технический анализ, потому что вот уровни поддержки там, которые мы проводим, и также уровни тренда, вот эти вот все локальные развороты, тоже как правило если вы посмотрите, сопоставимы с всплеском объема. То есть мы проводим линии технического анализа по тем точкам, которые подвержены эмоциям. И вот поэтому эти точки хорошо работают. И от них можно отталкиваться при построении своих стратегий. Но мы сегодня в рамках вебинара, конечно, не успеем какие-то стратегии, вот уже конкретные, прям подробно рассмотреть. Есть стратегии, рассмотренные в курсе которые я вначале вам рекомендовал, можете на них там посмотреть и уже подробно остановиться, поизучать и что-то для себя подобрать. Есть также стратегии вот в курсе по техническому анализу, который, который я тоже показывал в начале вебинара. Вот там большая часть, не больше, но половина курса фактически рассматривается именно пример построения вот уже готовой торговой системы на основе именно вот индикатора фрактал, который мы сегодня тоже нанесем и посмотрим. Вот. Есть там, конечно, да, бесплатный аналог, тоже на канале YouTube, но там как бы частично не все уроки вошли, и самое главное, что там нет вот этого робота, которого можно, у которого можно в курсе, на основе курса технического анализа построить, и реально начать применять. Мы этого робота также используем в своей торговле. Ну, Используем мы его на коротком таймфрейме, на минутке, и с ним постоянно работаем. Он нам в этом году неплохо, приносил неплохие э, дивиденды. То есть мы не зря его создавали и не зря его использовали. Теперь давайте дальше. Значит, я думаю, что в вот этом вопросе я вас убедил, что все-таки уровень всегда проще проводить, чем тренд. Вот, а почему торговля от уровня эффективна? Давайте еще раз подумаем и подведем итоги, которые мы и посмотрели на графике. Потому что, во-первых, уровни ⁇ это эмоции у трейдеров, которые мы смотрели. Все эти развороты ⁇ это всплеск каких-то эмоций. Вот и технический анализ построен фактически на эмоциях. И поэтому он не может перестать работать. Потому что в любом случае... Мы вот эти все уровни проводим по эмоциональным точкам трейдеров. Почему опять же уровни? Ну, давайте еще раз взглянем на график, открою я Quick. Вот красный или зеленый, без разницы какой тренд. Мы идем, спускаемся вниз и строим по каким-то точкам уровня тренда. Вы Обратите внимание, вот эту точку мы прошли следующую прошли, следующий будет уже ниже. То есть в каждой точке, вот сколько -то участников поучаствовало, все, эта точка уже осталась. следующий еще какое-то количество. А вот теперь посмотрим горизонтальный уровень. Здесь поучаствовали, в этой точке поучаствовали, уже могли те же участники поучаствовать, и плюс еще добавятся новые, причем на том же уровне. А если кто-то здесь купил, он при возврате на тот же уровень, в любом случае здесь поучаствует действие эмоционально или фактически поучаствует там, совершив сделку, потому что мы вернулись в его точку входа. Соответственно, ему нужно либо закрываться, либо переворачиваться, возможно. И то есть вот таких точек, третья точка, еще больше участников именно на этом уровне продолжает работать. И чем дольше вот этот уровень стоит, чем дольше вот мы к нему, от него отталкиваемся, к нему подходим, тем больше и больше накапливаются здесь эмоции, и тем больше участников вовлечены в этот процесс торговли именно от этого уровня. А тренд нет, там тренд идет в какую-то сторону, и там, возможно, кто-то уже вышел из тренда, все уже свои деньги заработал, уже больше не будет участвовать в нем. А здесь мы на одном и том же месте топчемся, и больше людей к этому привлекается. Его вот также уровень гораздо легче описать при помощи вот индикаторов. Тренд тоже можно использовать как Использую там в виде скользящей средней, например. Но все равно описание тренда, оно очень-очень приблизи, приблизительно и не столь точно. И чем я люблю еще уровни, на уровнях отлично прослеживаются формации. Формации, к примеру, какие можно провести? Двойная вершина, там, тут же там тройная вершина. Прекрасная формация, которая идеально, отрабатывается от уровней Уровни ложный пробой тоже у нас есть конкретный уровень и при его подходе при определенной ситуации можно сделать вывод о том что можно мы не можем считать это ложным пробоем градации естественно у всех могут быть разные И тест уровня тоже такая известная тема и тоже его от уровня можно использовать и от уровня Ретест, но ну, это именно натурно, потому что можно ретест и от тренда брать. Ну, во-первых, вы, ну, каждый вносит свои коррективы, что считать ретестом, плюс еще вносятся коррективы, что считать, ну, где провести тренд. Соответственно, больше всяких моментов, которые, ну, допускают разночтение. Ну, давайте какой-нибудь возьмем, вот сейчас посмотрим пару формаций, которые... Я взял прямо из курса, по, который вначале вам рекомендовал по секреты торгующих трейдеров. Вот давайте рассмотрим некоторые информации и поговорим, что нужно делать и что не нужно делать. Вот два, две возможных, к примеру, ситуации торговли от уровня сопротивления. Ну, Во-первых, смотрите, два метода подхода к уровню. Это тоже нужно учитывать. Первый, мы быстро подошли к уровню. Вот здесь вот показано, что вот такая прямая линия. То есть мы подлетели к уровню. И второй вариант, что мы к уровню подходим постепенно. Справа картинка, вот постепенно подошли к тому же уровню. Ну, по классике, вот такой быстрый пролет, это с большей вероятностью мы должны занимать именно короткую позицию. Также хочу заметить, что никогда нельзя интерпретировать, что вот я, например, вот вам показал, что здесь нужно входить в шорт. Но это абсолютно не значит, что это стопроцентная гарантия, что этот шорт у вас сработает и принесет вам профиль. Все технический анализ построен на некой вероятности. Вероятности и статистики. Вероятность того, что в данном случае здесь нужно открывать короткую позицию. И что именно короткая позиция в первом случае сработает больше. Поэтому нужно открывать шорт. Абсолютно это также не значит, что нельзя открывать лонг. У меня могут быть абсолютно разные стратегии. Я могу открыть в этой позиции лонг, но стоп, например, поставить там далеко. Стоп можно поставить короткий. Можно открыть в этой позиции, вот где у меня написано шорт, открыть лонг. И поставить наоборот короткий стопик. Например, у меня маленькая комиссия или я не плачу комиссию. Я могу позволить себе больше сделок сделать. Вот мы открываем здесь лонг. То есть это тоже может быть правильно. Вот э, часто мне пишут, что вот это вот ерунда, это неправильно. А вот нельзя так говорить, вот в трейдинге нельзя говорить правильно это или неправильно. Правильно только то, что приносит денег в конечном итоге. И не то, что вы одну сделку совершили и вдруг заработали случайно. Нет. А правильно будет то, что вы, совершив 30 сделок, из них 25 закрыли в профит. И заработали там 15-20% к своему депозиту. Вот это вот правильная стратегия. И абсолютно не важно, что она там с классической точки зрения считается глупой там или неправильной. Может быть, она неправильная, она вам денег приносит. Значит, для вас она правильная, единственная верная. Если она вам продолжает приносить денег, то какая вам разница, что скажет там сосед, который торгует по правильным стратегиям и сливает свои бабки. Поэтому торгуйте неправильным, но по проверенным стратегиям, которые приносят вам деньги. Но вот самая большая проблема, что трейдеры начинают входить в шорт вот прямо на уровне. Или входят в шорт, когда уже они, мы откатываемся обратно. Тоже вот эти точки красным, которые такими ляпами обозначены это неправильные точки входа если уж вы заходи заходите и собираетесь от этого уже торговать заходите уже заранее с неким запасом прочности относительно других участников вот кто будет в красных точках входить прямо на уровне там уже трейдер который уже торгует это вот такую формацию постоянно уже может даже закрываться то есть он про Пролетели уровень, он открыл на противоходе позицию и уже закрылся там, где участники только вот опоздавшие, начинают уходить. А если мы ушли вглубь, то здесь вообще торговать бессмысленно. Здесь вообще непонятно, куда рынок пойдет. Но вот мы можем даже пример вот сейчас посмотреть. Я вот специально не выискал никаких примеров, а взял вот просто вот минутку, последний там, вот прям последнюю ситуацию, которую нас били. Вот здесь, в середине вот этих ограниченного диапазона. Очень сложно сказать, куда пойдет рынок. Ну, давайте, кстати, посмотрим, куда он там дальше пошел. Так, а давайте, кстати, посмотрим. Потому что пока мы тут смотрели, пока мы с вами разговаривали, рынок куда-то ушел. Вот это, обратите внимание. Вот это уровень сопротивления стал еще более актуальным. Еще народ здесь поучаствовал. Вот справа, видите, сейчас мы около него торгуемся. Я сейчас не буду давать никаких рекомендаций, вот что сейчас нужно делать. Я могу точно сказать, что не нужно делать. Вот здесь вот где, в середине, между вот этими линиями, которые у нас синим обозначены, не нужно ничего делать. И не нужно там торговать. Потому что там, ну, опять же, да, может быть, стратегия да, когда вам вот все равно, э, где находится рынок там. Вот какая-то там вот, робот там есть лесенка, да, которому... По барабану, Вот робот-лесенка, вот смарт-лесенка, которая у нас есть, она бы вот в этом диапазоне заработала денег в боковике, пока мы стоим. То есть это, эта стратегия работает. А вот стратегия какая-то вот направленная, где мы хотим какую-то сторону встать, чтобы рынок прошел и уже заработать, закрыть профит, вот в середине диапазона входить не нужно. Это затея абсолютно глупая и бесполезная. То есть вот где у меня вопросы стоят, это и вопрос, зачем там входить. Ну, у меня примеров полно было. вот Человек торговал, вот, когда еще в дилинге, вот, на, знаю человека, который постоянно днем, когда уже после дневного клидинга, когда все уходят, трейдеры, которые с утра заработали обедать, с трех там до пяти, скажем, ну, с трех до четырех, самый такой глушняк, он постоянно входил в позицию. И каждый раз спрашиваю меня, куда входить, в лонг или в шорт. Я говорю, куда бы ты ни зашел, ты сейчас потеряешь деньги. Ну и в 90% случаев так и случалось. Потому что, ну куда бы он ни входил, он терял деньги, потому что стоп его выбивало. Потому что рынок болтался взад-вперед. Естественно, поскольку стоп ставится короткий, а профит нужно ставить длиннее, то вероятность срабатывания стопа выше, когда рынок болтается ни туда, ни сюда. Следующая формация теперь справа. Вот такой может быть вариант. По-другому рынок подошел к уровню и начинает только у него проторговываться. Ну, кстати, по-моему, сейчас вот давайте посмотрим, откроем опять график. Вот первый раз, если мы к подлетели к уровню, давайте его сейчас вот так вот сдвинем, подлетели, то во втором случае мы как раз к нему медленно поползли. И около него сейчас вот торгуемся, не отскакиваем. Вот по картинке сейчас вот больше скорее в данной ситуации второй вариант реализуется. Вот в этом случае самое плохое это входить вот в красных ляпах. А еще хуже, что делает трейдер. Он вот здесь вот входит, а внизу выходит. Входит, выходит, входит, здесь он решает стоп сделать побольше чтобы его не выбило, его еще раз окончательно третий раз выносит, и он уже отчаивается войти. И он не входит как раз, когда пойдет основное движение. И также поздно входить вот здесь, вот когда мы уже пробили уровень в данном случае и уже фактически понеслись. Ну да, возможно, вы опоздали. Но не всегда бывают супертренды, которые там можно входить в любой точке. Вот синие точки, они оптимальны для входа. Если вы уже не будете входить в вот этих красных ляпах, где вот такие глупости, у вас уже ваша торговля, я вас уверяю, если вы будете так поступать, уже не будет такая резко негативная. Ну вот смотрите, вот отличная точка. Как раз вот справа, которая у нас была схемка, вот здесь можно было входить в позицию. И здесь можно было поставить вот стоп за этой тенью. И все, и дальше уже... Я не знаю, что дальше будет с рынком. Может быть, он опять вниз откатится. Но это хорошая точка входа. То есть мы подошли к рынку, мы его уже знаем. Там уже полно народу на нем работает. Мы спокойненько поставили стоп, вошли с хорошим запасом. И вот теперь наша задача, если уровень пробьется, а вот в следующий раз, если мы сейчас уровень все-таки этот пробьем, во-первых, сейчас время открытие там... Америка, возможно, какая-то статистика, я не смотрел сегодня. Поскольку я мало торгую руками, я статистику не смотрю и могу даже не знать. Ну и не торгую я очень с очень короткими стопами, как правило. То есть для меня статистика это будет там некий шум, который, скорее всего, мой стоп выдержит. Вот если мы сейчас пробиваем вот этот верхний уровень, сделаю покрупнее, то с большой вероятностью, что мы уже пробьем его дальше. И поскольку этот уровень у нас уже неоднократно тестировался, то можем от него и пойти в ту сторону. Ну, пойти в сторону пробоя. Почему от уровней еще торговать? Потому что от уровней начинаются, как правило, трендовые движения, они зарождаются от уровней. Почему? Потому что там много участников, которые могут толкнуть рынок в каком-то направлении. И абсолютно неважно, какой у вас таймфрейм. То есть технический анализ он может давать вам информацию и работать а, фактически на любом таймфрейме. Он для этого и нужен, чтобы анализировать эмоции. Просто ну вот сейчас мы на минутке анализируем эмоции такие локальные. То есть вот Всплеск, естественно, если я на минутке проанализировал, вот этот построил э, уровень поддержки сопротивления, то глупо было бы мне ловить профит там, опираясь на дневные графики. Но на дневных графиках вот этих Эмоциональных всплесков, которых я, которые я искал на минутках, нету. Нашу если точку стоп мы поставили прямо за этим уровнем, то нас выбило. Если мы стоп отодвинули чуть подальше, ну, возможно, мы еще пока остались в позиции. А вот в данном случае, кто работал по первой схеме, уже мог закрыть даже и профит. Здесь получилось сколько? 182%. Это получается 50, 50 пунктов на фьючерсе по Сбербанку. Ну, это уже можно закрыть профит. То есть реально, кто сейчас вот работал по первой схеме, то уже здесь, в этой точке, в вот, которой мы находимся, вот в этой точке, где уже непонятно, вот, что должно произойти, он мог уже и профит схватить. Ну, пожалуйста. Что чаще там происходит, там пробой или отбой от уровня, ну, эту информацию. Вот, кстати, это тоже есть в курсе. Можете посмотреть. И это рассказываю я и в курсе по техническому анализу. Да, есть определенная статистика. Ее тоже надо обязательно учитывать. Также хотел сделать еще следующее очень важное замечание. Тоже мне говорят, что вот вы строите уровень. Уровень это не может быть линии. Ну, конечно, уровень это не может быть линии. В большинстве случаев говоря, а уровне я имею в виду абсолютно не вот эту линию. А я имею в виду, если это уровень. Копируется уровень? Да что ж такое-то? Копировать уровень нельзя. О! Не надо мне подстраивать. Так, давайте. Сейчас вот этот уровень я ставлю сюда. А этот уровень я ставлю вот сюда. Ну и возможно, его можно чуть-чуть здесь сместить, потому что там вот тени были какие-то вначале. Нижние по теням. Верхние я ставлю по верхним теням или по телам. И смотрите, у меня получился не уровень поддержки сопротивления, а у меня получилась зона поддержки и зона сопротивления. И работа от зоны поддержки сопротивления, она, конечно, гораздо более комфортная. Потому что, ну, конечно, точка, вот мы не знаем, что этой произошло вот на этой свече, где там она, самая нижняя точка. Но, возможно, просто кто-то случайно там стакан перепутал, там ли фонд какой-то вышел. Вот он кинул просто по рынку и все. И кинул, продал там сколько-то там 500 контрактов и забыл абсолютно про этот рынок. Вот дали задание фонду, там надо избавиться там от каких-то контрактов. Многие фонды там, я не говорю, конечно, про все это, но бывает там, разные трейдеры бывают, дали задание, он взял, по рынку кинул забыл об этом. Вот такой тоже есть подход, это отношение к клиенту, по сути. Продать – значит продать, по рынку – значит по рынку. Все, он больше это забыл про этот уровень поддержки, хотя он его сформировал, но он там, не знаю, или это стоял у кого-то стоп. Ну а стоп, естественно, сами понимаете, срабатывает, должен срабатывать в большинстве случаев по рынку. Стоп сработал, тут уже никто на уровень не смотрит. Вот раз это свеча появилась, тень свечи появилась. Вот поэтому озона, а она включает уже, уже больше эмоций. Вот в зоне именно у нас основные эмоции сосредоточены, потому что они проводятся по... Внутри зоны происходила какая-то торговля. Вот методы... Ну, если уровень мы, понятно, как проводим по там, тени или по телу свечи, то зона уже больше такой, не, для построения зоны уже больше потребуется как бы навыка, но хорошо построена зона, она будет работать у вас дольше. То есть вот сейчас вот, да, вы, мы работаем уже в этой зоне. Обратите внимание, рынок все-таки не откатывается здесь. Он все-таки вот так, как и прилип к верхней к зоне сопротивления, и опять цена... Идет вверх, опять мы к ней подходим. Но с моей точки зрения, если нас здесь не выбило, то тут нужно по-любому стоять и уже ловить профит за зоной сопротивления. То есть уже где-то, вот когда рынок пойдет, вот, например, гэп там есть. Это вот, наверное, это утренний гэп. И закрыть утреннего гэпа можем запросто пойти. Ну, единственное, это у нас а, акции, если это фьючерс, то там еще и на вечерке можем сходить куда-нибудь вверх. Смотрите, да, линию проводили мы, эту провели давно, а вот мы как в нее упираемся и как от нее все-таки отскакиваем. Поэтому технический анализ будет продолжать работать обязательно. Ладно, пусть пока рынок торгуется, не будем его трогать. Давайте пока потихонечку дальше. А то мы даже и фрактал, еще до фрактала не нашли, не успели его смотреть. Фрактал. Фрактал – это такой многофункциональный, с моей точки зрения, индикатор, один из моих любимых. Почему он так хорош? Ну, я могу по нему определить уровни. Это лучший индикатор для определения уровня. Я могу по фракталу определить и тренды. И вы, по сути, вы тренды проводите по фракталу. То есть по фракталу вы проводите тренды. Сейчас мы его построим. Кто с фракталом не работал, это поймет и увидит. Отличный вариант использования фракталов – это выставление стопов и профитов. В том числе трейдинг стопы, который я не люблю и которые я считаю вредят трейдеру. Но по фракталам можно организовать перенос, ну, фактически не трейлинг стопы, а перенос вашего стопа. Можно организовать очень грамотно, и это будет реально работать, и это будет реально эффективно для вас. Чем еще хорош фрактал? Ну, с моей точки зрения, также он работает на любых таймфреймах. И в том числе отличный вариант использования фрактала на тиках. Вот у нас есть трейдеры, кто торгует на тиковых графиках. Это очень интересная тема. Напишите, кто у нас торгует на тиках, есть ли среди нас такие. Тут у нас с задержкой все идет, поэтому я пока продолжу, а вы пока пишите. Есть или нет все-таки среди нас, кто -то торгует на тиках. Ну давайте возвращаемся вот смотрите я просто вот прилипли мы к этому уровню вот опять него не отскакиваем вот зона работает жить редактировать добавить и здесь у нас есть рядом ну вам может быть не видно здесь вот есть фрактал я думаю с квиком то все работали добавить и вот у нас фрактал у него при такой своей большой значимости и таком важности этого индикатора, он имеет всего лишь один параметр. Один параметр – количество периодов. Ну Единственное, 5 – это, конечно, не серьезно, Давайте сделаем 13. Но в квике отличается, кстати, подсчет периодов. 13 – это количество общих периодов. И справа, и слева. Так, давайте. Значит, смотрите. Вот у нас появились фракталы. Давайте сделаем побольше. Очень много у нас фракталов появилось. Не люблю, когда столько, огромное количество. Давайте 21 мы поставим. Но тут в любом случае нечетное. Вот, вот уже поприличнее. Значит, порядок 21. Вот давайте берем, сделаем вам покрупнее любой фрактал. Вот, вот мы видим фрактал здесь. Какой-то точке появился. Я не знаю, можно здесь что-то нарисовать. Что здесь можно нарисовать? Такого? Ладно, не буду ничего рисовать. Вот сейчас центр графика смещу его. Фрактал порядка 21 означает, что вот этой свече, вот она у нас белая свеча с такой тенью, справа, 12 свеч, ой, справа 6 свечей, а 21 у нас, значит справа у нас 10 свечей, у которых хай меньше или равен вот этой центральной свече, и слева есть как минимум 10 свечей, хай которых меньше или равен вот этому, в этой центральной свечи. Вот этот фрактал появится не на следующей свече а чтобы появился фрактал 31, 21 порядка, вот будем сейчас по квиковски считать, то нужно, чтобы после вот этой свечи появилось как минимум 10 свечей, у которых хай меньше, чем вот эта свеча, на которой должен появиться фрактал. То есть он появляется не сразу. Бывает сюда задним числом анализируют и смотрят, ну как же легко заработать на фракталах. Но, к сожалению, чем больше вы ставите порядок фрактала, тем, конечно, он надежней. Но, тем не менее, вы тогда увеличиваете задержку. Появится этот фрактал гораздо позже. Ну смотрите, здесь вот просто вот меня удивляет этот уровень, Прямо на одном и том же уровне мы бьемся справа, если посмотреть на график на текущий. Так, давайте посмотрим. Что нам вы пишете? Так. От сложно пробой к ложным. Не поспоришь. Ну да, пробои ложные сейчас, как никогда, очень популярны. Ну, Мерфи, да, по двум последним точкам. Ну, когда Мерфи писал свои, да, знаменитые книги, тогда еще технический анализ был, ну, совершенно еще не популярен. То есть то, что писал Мерфи, сейчас может, что-то уже, ну что-то, естественно, какие-то базовые основы работают, но все это уже слишком много об этом знает. Был опыт торговли. Вот, отлично. Значит, кто-то у нас торговал на американском рынке. Ну, отлично вообще. Ну, на тиках очень интересная, конечно, да, торговля. Даже вот в QT, кто хотя бы видите эти графики, попробуйте, посмотрите. Очень прикольно все это выглядит. Там вот нет такого понятия, что Свеча, там здесь вот в одну минуту одна свеча, а там может быть в одну минуту там 100 тиков пройти, а в другую минуту может 5 тиков пройти. То есть там другой совершенно масштаб. Ну да, кстати, вот это чем-то схоже вот с торговлей на Америке по ленте. Так, спрашивает спрашивают, почему именно 21? Почему 21? Ну я люблю вот простые числа, просто мне кажется, что... Во-первых, оно в любом случае нечетное. Я уже объяснил, да, почему? Потому что какие только нечетные могут быть фракталы. Я смотрю обычно на график. Вот я смотрю на график. Если у меня вот столько фракталов, как сейчас, с моей точки зрения, это многовато. Я не люблю, когда много фракталов, они мешают анализировать. Если уж фрактал появился, то это должен быть фрактал. Серьезный. То есть он должен чего-то означать. Вот ну, смотрите, увеличил я э, размер фрактала, ну, их стало не намного меньше. Ну, значит, если не намного их меньше стало, то мы зря увеличивали количество, потому что фракталов-то стало столько же, но при этом каждый появлялся бы, появляется в данном случае, ну, гораздо позже, то есть больше задержка до его появления. То есть вот такой фрактал. И я уже говорил, да, фрактал. Для построения тренда можно запросто использовать. И фрактал это вот наши зоны поддержки сопротивления. Вот наш уровень. Мы их можем проводить фактически ну, по фракталу. То есть вот появился фрактал, по нему можно проводить уровень. В любом случае точка разворота обязательно будет фрактала, потому что рынок ушел в другую сторону. Тут вот мы проводили, опять же, по фракталам, проводили красную линию, зеленую линию. Можно как еще сделать? Вот, меняя порядок фрактала, можно проводить соответствующие тренды, меняя порядок фрактала. Вот я сейчас поставлю порядок фрактала, например, 43. Фракталов станет меньше. И вот я буду проводить, например, зеленую по фракталам. 43 третьего порядка вот вот я вот здесь провел здесь появился новый соответственно если он не попал ну можно считать не знаю это ложным пробоем скажем а красный например я буду проводить сейчас мы поменяем порядок поменяем фрактал проводить на по скажем 20 сколько там 13 -м. применить вот если я начну по этим проводить, то он у меня будет вот так вот скакать. Красный будет вот сюда, вот так передвинется. Вот, допустим, вот так вот. Вот, то есть тут уже, когда вы проводите тренд, например, не визуально, а по каким-то индикаторам, ну вот в частности, э, по фракталу проводите и определенного порядка 1% постоянно использовать фрактал определенного порядка, у вас будет, будут ваши тренды более ну, закономерными, они будут меньше у вас двигаться. И вы будете сами знать, когда тренд двигать, а когда не двигать. Также отлично работает стопы по фракталам, когда вы вот пошел куда-то тренд, но это надо на тренде смотреть, и вы по фракталам какого-то порядка начинаете стопы переносить. Как только. Что такое тренд? Да? Это понижающиеся последовательно фракталы. Локальные там, максимум или фракталы в данном случае. И как только вот мы получаем фрактал, который выбивает наш стоп, все, то есть вот здесь уже фактически пошел боковик. Мы переносим вот стоп, посмотрите, по фракталам, и он будет достаточно долго у нас за нами следовать. Вот сюда мы его поставим, и очень хорошая будет точка выхода. Трейлинг стоп. Хуже. Чем он хуже? Посмотрите, потому что трейлинг-стоп вот в точке выноса потянется за ценой. Потянется за ценой и вас выбьет гораздо раньше. А фрактал позволяет вам стопы ваши ну, сделать такие грамотные трейлинг-стопы, которые будут однозначно лучше работать, чем среднестатистические, которые используют большинство как обычный трейлинг-стоп, который просто тянется за ценой. Это не очень эффективно его использовать. Ну давайте, такой вопрос следующий, который я часто задаю на вебинарах: какой из индикаторов заработает вам больше денег на супертренде? Вот давайте, кто какие знает индикаторы? Я, например, знаю скользящие средние, я знаю параболик SAR, из трендовых я знаю MACD может работать по тренду и шимоку. Давайте, вот сейчас напишите, кто считает, какой из индикаторов больше заработает денег, если у нас начнется супертренд? Супертренд – это, например, тренд, который, если мы смотрим на минутку, будет продолжаться, например, целый день или два дня. Вот, первой версии есть – параболик, 233-й мувинг, скользящий средний. Кто еще какие индикаторы знает, кто считает, что другие? Или, может быть, фрактал заработает. Ну, фрактал нельзя считать трендовым индикатором, потому что он о тренде ничего не говорит, он просто сигнализирует о локальном минимуме и максимуме. Все-таки среднее, да? Есть еще какие-то мнения? Давайте. Какие мнения высказывайте? Вот у нас трое, двое проголосовали за параболик, и трое проголосовали за скользящую среднюю. Есть еще мнения? Больше мнений нету? Ну, отлично. Хочу вас порадовать и разочаровать. Вы все угадали. И все не угадали. Потому что абсолютно без разницы, какой использовать трендовый индикатор, если у вас идет супертренд. На супертренде, если хороший тренд, вы заработаете, все заработают. И параболик, и среднее, и по фракталу, и envelope. Вопрос в том, что тренд... Вот эти разные индикаторы дадут разные точки входа. Я не помню, на каком-то вебинаре прямо я показывал или в каком-то видео рассказывал, на каких-то видео, где про индикатор рассказывал. Трендовые индикаторы на при появлении хорошего тренда дадут все сигналы. Каждый из индикаторов трендов даст сигнал. Один даст чуть раньше, другой чуть позже. Если это хороший тренд, то абсолютно по барабану какой индикатор вы использовали, потому что... Важно уже там не точка входа, а там важна точка выхода, которая, кстати, гораздо важнее точки входа в большинстве случаев. Важно вот именно выбор индикатора, трендового индикатора. Важна настройка именно не на тренде. Важна настройка именно в боковике, чтобы вы не слили свои деньги. Вот если мы сейчас возьмем там, да, посмотрим, вернемся опять к нашему графику. Ну, даже не будем все никакие другие графики смотреть. Хороший у нас тут вариант. Все можно построить. Здесь трендовые индикаторы, ну, если они настроены там, на взятие какого-то существенного профита, больше, чем размер вот этого нашего канала, нашего диапазона, от уровня поддержки и довольно сопротивления, ни один трендовый индикатор не сможет вам заработать. Он сможет заработать, если мы выйдем из диапазона. Смотрите, мы так и не выходим из диапазона. Ну, сейчас, кстати, потому что смотрим на Америку. Частое открытие Америки, Момент открытия рынок на какое-то время задумывается. Да, вот совершенно правильное замечание. Вот я смотрю на чате, что в боковике. Да, РСАЙ. Да, в именно работают РСА. Неплохо будет, стахастик работать. Но самое главное, что в боковике вы не можете большой куш забрать. Если вот супер тренд, вам важно войти и дальше пытаться не выскочить из хорошего тренда, но то здесь уже совсем другой вариант. Здесь вам надо быстренько прибыль забрал и убегать. Иначе вас выбьет. Ну, давайте теперь поговорим про готовых торговых роботов, потому что ну, у нас каждому индикатору мы каких-то имеем роботов, мы их строим. Почему, опять же, да, именно роботы? Преимущества уже не буду сейчас подробно останавливаться. Я думаю, все вы уже давно знаете, я неоднократно говорил. в Отсутствие эмоций. Это первое, что нужно. Быстрота исполнения. Это то, что вы можете реально торговать на нескольких инструментах одновременно без ущерба. Потому что если вы вот вручную все отслеживаете, то на двух-трех инструментах можно. Но если вы будете там 10 отслеживать, обязательно где-нибудь что-нибудь пропустите. А что-нибудь, если вы пропустите сделку, то будете вскакивать в последний вагон, и, естественно, на этом потеряете деньги, войдете там, где надо было выходить. О чем я говорил, когда показывают схемы точек входа. Да, вот преимущество роботов. И вот пятое, очень важное, это возможность тестировать и оптимизировать, в отличие от ручного трейдинга. Ну и, соответственно, робот освобождает много времени для других занятий и для других дел, потому что вы однажды протестировав и выбрав какие-то параметры, уже дальше какое-то время не должны его трогать. Использование роботов не исключает ручную торговлю и очень гармонично ее дополняет. У нас вот к каждому роботу, в частности, сейчас вот мы посмотрим робот-фрактал, есть Возможность тестировать. Но в метратерии 3.5 там все это заложено, что возможно тестировать, встроенный тестер. Хотя он имеет свои огрехи и недостатки. А вот для квика возможности тестировать нет. Но мы сделали специальный курс, куда включили готовые формулы для тестирования. Вам ничего не нужно знать, вы только данные загоняете и тестируете, смотрите, а какие сейчас параметры лучше всего работают в текущий момент. Давайте сейчас, кстати, посмотрим вот этого робота, запустим. Сейчас я его посмотрю. Ну что у нас там, не пробили мы уровень? Да нет, вообще так ничего не происходит. Посмотрите, если выставлять стоп по фракталам, то вот можно было вот здесь вот поставить. Ну если вот вас не выбило, то вы могли бы сейчас все продолжать сидеть в делке спокойно. И возможно, если все-таки мы это ужин сопротивления пробьем, то может быть хорошее движение. Но оно в любом случае уже движение должно получиться интересным, потому что, во-первых, это будет перед закрытием сессии. И мы очень долго стоим вот в канале. Фактически здесь даже уже новый канал образовался под уровнем сопротивления. Даже если мы выйдем вниз, может быть и резкое движение к нижней границе. Ну тогда будут работать боковые там, индикаторы, типа там, стахастика, что рынок перекуплен, и вы заходите в зоне перекупленности. Кстати, зоны перекупленности, они не связаны с зонами поддержки, сопротивления. Абсолютно. Не надо это путать. Так, давайте вот сейчас я демку открою, демо-версию, там мы смотрели на реальном боевом счете. А сейчас я вот на демо-счете запущу робота. Запущу робота вот. так. Проктал. Ну, может быть, здесь будет плохо видно. Ну, я сейчас прокомментирую ну самое главное вот можно посмотреть параметры которые здесь есть у робота и параметр здесь более чем достаточно чтобы организовать правильно торговлю ну опять есть все рынки ну, по всем этим индикаторам и роботам у меня есть видео на канале записано там можете посмотреть поподробнее Ну, вот интересные фишки которые мы сегодня не упоминали, которые можно учитывать во фракталах. То есть мы фракталы строили, и они у нас вот здесь показывались в квике по максимально-минимальному значению цены. Но не всегда рынок, когда отскакивает от фрактала, вот, кстати, у меня тут сделка, смотрите, свершилась. На пробой. То есть, да, вот ну здесь вот фрактальчик мы достигли ближайшего. Вот, фрактал мы достигли вот здесь и вошли на пробой его. То есть здесь в полностью автоматическом режиме вы можете работать и торговать. Вот вариант, про который, да, я забыл сказать. Есть такое здесь понятие, как отступ от уровня в шагах. Что такое отступ? Обычно бывает так, что сформировался фрактал, и откат происходит чуть-чуть, не доходя фрактала. И это можно учесть в роботе. То есть вы можете задать отступ, и тогда отступ у вас будет, и фрактал у вас будет не на уровне предыдущего, а будет чуть-чуть смещен вглубь или наоборот в обратную сторону. Вот комбинации использования таких отступов, они очень, очень часто помогают более эффективно использовать. Например, считать пробоем только когда мы уже фрактал перескочили, и наоборот считать, что мы, когда я играю на отскок, ставить наоборот чуть раньше уровень фрактала, то есть смещать его, чтобы он сигнал появился чтобы чуть раньше. И тогда у вас будет возможность заходить не так, как заходят там другие участники рынка. Потому что все равно вот проводят все, мы видим уровни поддержки сопротивления, все там проводят по лоу, по хаям самое основное. Но не всегда это работает, то есть лучше, конечно, учитывать не хай-лоу, а учитывать, что нужно проводить зоны. Зоны поддержки, зоны сопротивления. То есть тогда индикатор а, можно более эффективно использовать. Вот. Но поэтому сегодня мы уже не смотрели конкретные, а, никакие сделки не разбирали, никакие не смотрели конкретные стратегии, только немножко вот схематично набросали. Рекомендую еще раз посмотреть курс бесплатный. Там очень много полезной для вас будет информации. Ну и давайте сейчас по традиции мы сейчас рассмотрим, какие у нас бонусы и подарки сегодня предусмотрены, чтобы вам не было так грустно. Так, вопрос, вопрос по роботу. Две стратегии, отскок и пробой. Для торговли нужны два субсчета или можно одно? Ну, в данной версии нужно два субсчета, если одновременно и то, и другое э, отыгрывать. Ну потому что, да, либо мы заходим на отскок, либо на пробой. Тут, во-первых, должны быть различные параметры. И поэтому лучше это реализовать на отдельных субсчетах. Хотя есть вариант в виртуальном режиме торговли, когда можно реализовать на одном субсчету. Но я не сторонник вот именно торговли вот на одном субсчету. Лучше, если отдельная стратегия, все-таки отдельный субсчет выделяется. Лучше использовать, например, на одном субсчету можно как торговать? Отскок на одном инструменте, а пробой на другом инструменте. Вот такой вариант, ну, с моей точки зрения, даже более предпочтительный. Потому что два субсчета требуют больше денег для открытия, для торговли фактически на одно и то же. Ну, результат у вас будет одинаковый, а денег вам будет требоваться для этого больше. Поэтому на одном счету, на разных инструментах это более эффективно реализовывать. Что сегодня предлагается вам как участникам? предлагается скидка на робота Фрактальный уровни 20 процентов я сейчас вам отправлю прям ссылку на заказ так сейчас секунду потерялся у меня чат вот первая ссылочка это на робота для клика кто торгует на mt5 но обычно на моих вебинарах меньше людей приходит на mt5 кто работает что ж такое-то? Вот скопирую ссылка, а вторая не копируется. Не могу пока понять, почему так получается. Давайте тогда просто на сайте покажу. Роботы. Комплект торговых роботов для Квика. Вот можете отсюда нажать здесь «Заказать торговых роботов». И попадете в магазин, где есть вот все предложения, про которых сейчас буду рассказывать. Вот это заказ одного торгового робота. Заказ, вот 8900 стоит обучающий курс, это уже курс а, включает тестирование, курс по тестированию параметров, вы сможете самостоятельно протестировать и плюс 3 торговых робота. И сегодня предлагается еще дополнительно еще один для вас бесплатный робот. То есть при заказе трех торговых курс вы получаете еще одного робота бесплатно, то есть фактически 4 робота вместе с комплектом. ВИП-версия курса 11 торговых роботов. К нему сегодня предлагается бесплатный курс по техническому анализу. То есть стоимость этого курса 6900, он для вас при заказе ВИП-версии будет бесплатным. Курс там где-то около 7-8 часов такой сжатой информации. Если сегодня информация, ну, в любом случае на вебинаре всегда информация на не может иметь такое четкое изложение а там вот эта информация уже прям четкая. оставлено только то что нужно без всякой воды без всяких дополнительных отвлечений и продолжается акция рассылка вам была если кто ну, не увидел не заметил что все курсы и VIP, и vip комплекты с роботами продаются со скидкой 25% вот код купона запомните макс 25 и вы можете вот эти курсы которые у нас на сайте в разделе курсы вот здесь заходите в этот раздел вот все эти курсы вы можете как стать успешным трейдером курс по подбору прибыльных параметров курс по облигациям курс секрета технического анализа скальпинг по стакану вот все эти курсы вы можете их привести со скидкой 25%. Если внутри там зайдете, увидите vip версия с роботами, vip версия тоже может приобрести значит, курс плюс робот и со скидкой 25%. Сейчас уже, наверное, это последний сезон скидок таких крупных заканчивается, потому что лето закончилось, сейчас уже начнется конкурс LTE, уже надо будет Некогда уже будет закупаться, надо будет уже конкретно участвовать. Я думаю, что вы тоже в этом конкурсе участвуете, принимаете участие. Есть у нас кто уже участвовал в конкурсе ЛЧИ и имеет какие-то положительные ну, или там, выдающиеся результаты. Не знаю, может быть, кто-то здесь призовые места даже занимал, а мы так вот спокойно к этому относимся и не знаем об этом. Также не забывайте, что предложение наше ограничено по времени. Действует она в течение вот, трех дней, до, до воскресенья. И после этого, соответственно, уже я думаю, что скидок таких не будет. Так, давайте посмотрим, есть ли у кого еще вопросы. Если есть вопросы, пишите. Так, возможность сделать робот торгуется по формациям ретест. Описано Алексеем Богатым в своем курсе. Вот эту формацию, которую описывал, я точно не знаю именно Алексея, описывал. Я немножко другую буду, другие будем источники рассматривать. Ну да, будет робот, работающий по ретесту. Это будет такой полуавтоматический, скорее всего, робот. То есть вы будете задавать уровни, от которых вы хотите там, поработать при помощи ретеста. Ну или, может быть, будут встроены какие-то уровни, автоматический робот будет определять. Да, будет такая формация, планируется ретест. Вот, который я говорил планируется формация там двойная вершина ну и тройная вершина она тоже будет соответственно включена наверное и ложный пробой вот эти вот три три таких формации планируется реализовать в течение вот, до нового года и я думаю что соответственно будет об этом информация возможно мы встретимся также на вебинаре уже там презентуем поговорим об этом что лучше использовать как пользоваться данными роботами. В любом случае, в любом случае нужно обязательно вот автоматизация торговли помогает вам избежать вот этих там, глупых досадных ошибок, что вот вы вроде бы все правильно определили, вошли, но не выдержали, закрылись раньше. А когда если кто-то закрылся раньше и вдруг пошел там какой-то тренд, то первое желание это, естественно, бежать и догонять рынок, а это всегда заканчивается плачевно, ну вот смотрите вот наш пробой возвращаемся к рынку, вот мы поколбасились, если кто-то здесь заходил В нижней точке, смотрите какой уже хороший профит, то есть вот почему нужно заходить, не вот здесь на пробой, потому что вот мы сейчас вроде его пробили и вот большая вероятность, что мы не сразу полетим а еще можем над уровнем проторговаться, потому что тут еще и крупные игроки начинают манипулировать. Нужно там стопы сбить, которые выставляют короткие люди. То есть крупный игрок всегда зайдет по хорошей цене. Если надо ему зайти где-то, он рынок в нужном направлении направит. Есть много мнений, есть или нет манипуляция рынком, но однозначно она есть, это манипуляция. Просто она не всегда вот в той форме, которую многие представляют. Так, кто-то у нас, не, почему не пойдет на ИЛЧИ? Да, участие в ИЛЧИ она на самом деле стимулирует. Ну, в любом случае, что, конечно, ИЛЧИ это не гарантирует, что вы там заработали или заняли даже какие-то призовые места на ИЛЧИ, что вы будете зарабатывать потом. Потому что ну, там есть очень такое интересное правило, что не учитывается там комиссия. Комиссия не учитывается. А это очень важный момент, потому что многие роботы, которые приносят профит участникам, они с учетом комиссии становятся безубыточными или даже убыточными. Поэтому тоже это нужно знать. Так, вопрос. То есть, не независимо от выбора робота или вип-курса, или от стоимости курса, или робота 25%? 25% у вас идет на вип-курсы и просто на курсы. Там вот промежуточные версии идут без скидки да скидка 25 процентов видео по роботу умная лесенка но ну, по умной, по роботу умная лесенка я думаю что будет и будут еще вебинары и будут ну видео не знаю мы возможно какие-то еще изменения внесем вот э, есть у нас постоянные клиенты которые используют этот рост умную лесенку и сделают некие Критические замечания, возможно, будут какие-то модификации, что-то будем обновлять. В любом случае, кто у нас вот приобретает какого-то робота и выходит какие-то обновления, улучшения, или мы какие-то вдруг косяки нашли, то однозначно все бесплатно, все идут вам обновления. Так, обещали показать кого-то с тестером на МТ-5. С тестером. Ну, наверное, уже сейчас по времени не успеем. По тестеру, в принципе, вот смотрите, если вы приобретаете а, вот какого-то из роботов, а, любого робота для терминала Т-5, у вас там идет отдельный, там, не знаю, там, где-то полчасовой часовой видеокурс, который посвящен работе исключительно вот с тестером MetaTrader 5. Поэтому, если вы будете вот заказывать это робота то вы получите этот курс и э, в котором естественно в этом курсе более подробно все рассказано как с тестером работать как с метателем 5 где все э, ну где что указывать как таймфрейм выбирать поэтому я думаю что сейчас нет смысла на этом останавливаться я в принципе на вебинарах не очень люблю останавливаться по метатрейдеру пятому, потому что, ну, как правило, один-два человека максимум, кто с ним работает, а большинство используют Квик. Самый популярный у нас на нашем рынке терминал, поэтому именно так и есть. Так, информация по курсу Луа для Квика. Да, действительно, курс по Луа, он уже записан, но сейчас идет его монтаж, и выйдет он приблизительно ну через ну, неделю, через две, ну в курсе будет, смотрите, что построен он по следующей схеме. Мы берем, строим алгоритм. Алгоритм там, это построение робота-параболик с профитами. И мы начинаем с нуля, полностью с нуля писать этого робота. И по мере того, как нам какие-то функции требуются, я рассказываю, где эти функции взять, как они там а, а, их использовать И по мере там курса полностью рассматриваются все структуры языка лу, то есть кулу это как бы часть именно которая работает с квиком, а сам язык лу он ну огромен там да все это изучить там там пять частей в этом курсе там длительность я сейчас прям точно пока не могу сказать, но он достаточно длительный там за один два три дня его точно не пройти. Это для тех, кто хочет сам все делать своими руками. Ну да, это там не совсем так просто, но это доступно каждому. Язык лоу, ну, он, с моей точки зрения, хорош тем, что он подходит и для начинающих, и для профессионалов. Если вот купайл, он подходит для начинающих, и профессионал там будет негде развернуться, то здесь есть возможности и для начинающих, и для профессионалов. Такой универсальный язык. И мне он очень нравится. Если... Ну, дальше, я думаю, Крик будет его продолжать развивать. Будет вообще шикарно. и так уже возможностей очень много. Ну, если больше вопросов нет, то я еще раз всех благодарю за внимание. Рад был, что вы приходите, несмотря на дневное время. Я надеюсь, что сейчас мы немножко подкорректируем, там вырежем всякие э, накладки из нашего вебинара и сделаем рассылочку, где вы сможете еще раз его посмотреть уже в записи, чтобы он был немножко покороче, чтобы лишней информации там не было. И кто, соответственно, не успел посмотреть, тоже будем делать рассылку. Все, кто на вебинары записываются, обязательно всем, кто записался, есть возможность просмотреть эти вебинары в записи. Но единственное, что лучше, конечно, приходить вживую. Ну, во-первых, там какие-то скидки, которые иногда бывают, скидки, которые у нас ограничены по количеству. Там, по-моему, сейчас ну там ограничения тоже есть по акциям поэтому кто ну, задача трейдера как можно быстрее купить и в первом стать в стакан там первым войти в сделку получить цене поэтому надо здесь быстро действовать лучше приходите на вебинары до следующих встреч всем спасибо